Привет, на связи Марьяна Лобина. Это небольшое видео будет посвящено нашей рубрике «Спроси устав». И сегодня мы разберем с вами вопрос, как же перевести свою профессию в интернет. Меня очень часто спрашивают, вот я, например, врач, как же я буду переводить свою профессию в интернет, если лечить людей через интернет невозможно? И э, таких вопросов, на самом деле, мне задают очень много. Это может быть бухгалтер, юрист, кто угодно. То есть э, вы можете быть абсолютно любой профессией, и э, в большинстве случаев можно перевести профессию в интернет. Понятно, что если вы там, не знаю, слесарь или таксист или, допустим, официант, то такую профессию, конечно, не перенесешь. То есть это та работа, которая больше выполняется руками, да? Это не та работа, которая головой. Поэтому я бы сделала такую пометку, да, заметку о том, что перевести в интернет можно любую профессию, которая связана со знаниями, которая связана с э, интеллектуальным трудом. Вот такую профессию можно перенести любую. А если вы работаете больше руками, если вы там, не знаю, дворник подметаете, то понятно, что э, такую профессию в интернет не перенесешь, вам нужно осваивать новую. В общем, э, в чем смысл? Если, вы, если у вас профессия, которая связана с интеллектуальным трудом, например, вы... Например, вы бухгалтер или юрист, вам э, вообще без проблем вы можете перенести вашу профессию в интернет. Как это делается? Вы ищете те сайты, которые занимаются по вашей теме юриспруденцией или э, там, бухгалтерским каким-то учетом, и вы просто начинаете с ними работать. В интернете, как вы знаете, очень много разных сайтов, которые посвящены абсолютно разным темам. Например, если вы э, юрист, и вы юрист, например, в какой-то отдельной области, вы можете найти сайт, который Который, например, для которого вы можете писать тексты по ютиспруденции, или где вы можете давать онлайн-консультации, или что-то еще. То есть вы можете просто применить свои знания уже в интернет в своей интернет-профессии. Поэтому прямо сейчас вы можете, может быть, выписать себе на бумагу, какими знаниями вы обладаете, то, что, ну, может быть, вы чем-то зарабатывали, да, этими знаниями. Вы пишите прямо на бумагу, с чем вы могли бы зарабатывать в интернете. И напишите напротив, какими, в каких проектах вы могли бы это применить. Второй момент. Если у вас более э, техническая работа, например, больше работы руками, то э, подумайте вот на чем. Вы такую профессию, например, как там, официант или, э, например, таксист, вы такую профессию в интернет не перенесете. Вам нужно... Э, вы можете работать в смежной сфере, например, если вы работали таксистом, можете пойти диспетчером, но э, я вам советую э, все-таки э, определить для себя новую профессию, почему, потому что э, в интернете можно больше зарабатывать, обычно э, ручной труд, он не, не сильно много ценится, да, то есть, скорее всего, небольшая зарплата, но вообще интеллектуальный труд это больше удаленная работа, это интеллектуальный труд он больше ценится и для того, чтобы новую профессию освоить в интернете, вам не нужно 5 лет учиться вам достаточно будет 1-2 месяцев для того, чтобы э, обучиться по профессии, создать себе портфолио, вы можете это сделать вместе с нами в нашем тренинге, если вам кстати интересно это, то вы можете перейти по ссылке внизу под этим видео и посмотреть полностью всю информацию по нашему тренингу. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, если это так, то обязательно жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на наш YouTube-канал. На нашем канале очень много разных интересных а, вещей, которые касаются и удаленной работы, и путешествий, и самодисциплины, и так далее. В общем, много интересных вещей. А Следующее видео вы можете посмотреть вот здесь. А, там есть очень... Эм полезная такая штука, где я рассказываю о том, вообще из какой онлайн профессии, куда можно выйти. Например, если вы обучились на копирайтера, это не значит, что вы можете только тексты писать, потому что э, навык копирайтинга, он э, востребован в разных сферах, в абсолютно разных сферах. И в этом видео мы как раз об этом говорим. Поэтому, если вам это интересно, то обязательно смотрите следующее видео, которое находится здесь. На связи была Мария Налобина, увидимся с вами. Пока!